Вадима помнишь? Он говорит, что у него похуже ВИЧ. Мам, пап, мы тоже сдавали с Андреем анализ на ВИЧ. Положительно.